Мир вам! Слава Иисусу Христу! Великий наш Бог, дорогие! Я очень рад, я благодарю Бога, что мы дома, в гостях хорошо, но дома лучше. А когда у Иисуса еще лучше, то мы еще здесь временные гости еще, тоже гости. Я рад видеть ваши лица, потому что не видел, одно воскресенье я не вижу, я скучаю. Я говорю, как есть Бог свидетель. Ну что вы такие родные. Пред Богом. И мы дети Божьи. И сегодня, как брат напоминал, сегодня праздник. Праздник въезд Иисуса в Иерусалим. Это праздник, если мы. Некоторые говорят, ну как-то я там это Ну, это правду где-то. Я говорю, слушайте, это в Библии написано что Иисус Христос Он въехал в Иерусалим перед Своим страданием. Сколько раз Он был там, но такого не было. Но это Он вошел почетный гость туда, Царь всего мира. Дорогие мои, это было предсказано, брат читал Иоанна, но это было предсказано еще раньше, через пророков. И Исаия говорил такие слова – вот Господь объявляет до конца земли, «Скажите через Иона, грядет Спаситель твой, награда Его с Ним и, возна... и воздаяние Его пред Ним». Аллилуйя! Это было сказано за Иисуса Христа до рождения, 760-995 лет до рождения нашего Господа. Дорогие мои, это было предсказано еще пророками, то, что произошло в Иерусалиме. Уже ученики писали. И вот если Захария говорит тоже такие слова, Захария 9 глава и 9 стих говорит так. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, чер Иерусалима». Все царь твой грядет тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъереной. Аллилуйя! Дорогие мои, и это то же самое. Через Захари Бог проговорил 520 лет до рождения Христа. Это происходило. И народ израильский этого ждал когда придет наш Мессия. Это предсказано было еще, когда Моисей вывел Израиль из Египта. Оно оттуда началось. И когда он говорил, Бог среди вас воздаст пророка, как я. Его слушайте, дорогие мои. И это было. Иисус Христос, Он пришел как пророк, Он пришел в Сын Божий, и Он Царь мира. Аллилуйя! И это было сказано, то, что мы, и говорят, ликуй, ибо царь твой грядет. И этот торжественный триумфал входа в Иерусалим, Иисуса Христа. Один из немногих случаев в жизни Христа, дорогие мои. Когда напоминается, как брат уже говорил предо мною, четыре евангелиста, они говорят немножко, каждый по-разному. Но как брат помнил Матфей, он пишет ясно об этих случаях, как она была. Я чуть-чуть прочитаю и говорю такие, 21 глава Матфея, с первого стиха я возьму и прочитаю, говорю такие слова. Тогда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Илионской. Тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, Пойдите в селение, которое прямо пред вами. И тот час найдете ослицу, привязанного, привязанную, и молодого осла с нею, отвязавший, приведите ко мне. Он не говорит, пойдите попросите, а он говорит, пойдите в город, там будет привязана ослица, и с ней будет молодой осел, и возьмите их и приведите ко мне». И дальше что говорит? «И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Аллилуйя! Тут никакого препятствия не было. «Ты надобен Господу». Дорогие мои, в нашей жизни мы живем по земле. Если взять в наше время – Многие люди привязаны. И тут Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте, отвязывайте этих ослиц, отвязывайте этих ослов, пускай они, они мне нужны, чтобы они и шли, и я сяду, и я буду на них проповедовать слово мое. Мы согласились с этим? Мы задавали вопросы, а почему я пойду к Иисусу? Нет, он говорит, ты нужен мне. Остал свое грязное дело. Иди, я хочу с тобой сегодня быть. Дорогие мои, сегодня этот праздник великий, который, когда Иисус вошел в Иерусалим. И он говорит, видите, все же это было да сбудется сказано через пророка, который говорит: скажите, Чересоновой, вот царь твой грядет, к тебе кротки, сидящий на ослице и на молодом осле, среднеподеленной, ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды твои, и Он сел поверх них. Множество же народа. Постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви в деревьев и постилали на, по дороге. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал: «Ассана, сыну Давидому!» Благословен грядущий во имя Господна, Ассана Всевышнему! Дорогие мои, этот народ, он был для чего сюда собран в Иерусалим? Потому что должно быть праздник Пасхи. И весь народ туда собрался. Потому что этот праздник Пасхи по измерейскому календарю, он должен там быть. И они все собрались на этот праздник, чтобы праздновать. И вот тут происходит царь царей. Он въезжает на чем? На белом коне? Он въезжает туда на Сленке на котором никто не сидел из людей. А почему это знак? Почему Иисус въезжал не на коне белом? Почему не взял белого коня, как победоносец? Я победил, и я победю, я приеду. Дорогие, он пришел на ослице, на сленке. я принял, пришел униженный, но я принес любовь, я принес мир, я мирный человек. Я не буду воевать. Вы кричите асана, Вы ждете меня. Вы ждете, что и думаете, что я приду. И я пойду с вами и пойду против римлян. Нет, дорогие. У Христа он не, не с этого мира. Он пришел, он сказал «Я приду». И он пришел. Он совершил свою миссию. И он показал. Он приехал, подошел на этом осленке. Он показал, говорит «Я мирный человек». Я покажу вам, где живет царство любви. Дорогие мои, и вот это происходит, то, что в Библии говорит. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто это? Народ же говорил, сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Многие то знали, многие то знали, и говорят, кто это? И они провозглашали что это пришел Иисус, который был послан. Знаете, в Палестине это было такое ценным, когда ты пользуешь домашние животные. Оно было как престиж. И вот царь иудейский шел добровольно на страданиях. Он знал, что я иду, я вхожу в этот Иерусалим. Сегодня ты кричишь «Оссану Всевышнему!» И Иисус это знал, но ты через пару дней будешь кричать «Меня распни!» Потому что ваше ожидание, что вы ждете меня, но ваше ожидание не будет оправдано. Вы разочаруетесь, дорогие мои! И вот они сильно кричат. И что, Иисус, когда вошел в Иерусалим, куда он пошел сразу? Он пошел туда, там, где начальство, он пошел куда-то искать престол. И написано так. «И вошел Иисус в храм Божий» – это 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камни камней продающих голубей, и говорил им, написано». Дом мой, домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот куда он пошел. Я иду, я пророк из Галии, я пришел, я вхожу в священство, я иду в этот храм, я должен очистить твой храм. Дорогие мои, сегодня Господь говорит, я войду в храм сердца твоего, я хочу сегодня очистить его. Чтоб твое сердце было чистое предо мною. Он хочет очистить твое нечистое, что в сердце. От а пытка сердца, говорят, уста. Дорогие мои, и чем наше сердце переполнено? И тут Христос говорит, и он вошел куда? Как пророк, он вошел в этот храм, он начал чистить. И он сильно разгневался. Он взял бич, начал гнать их. Дорогие мои, это происходило. Иисус Иисуса была ревна. Дом мой, домом назовется. А вы что его сделали с ним? Что вы сделали? Я вам скажу, дорогие мои, вы храм Бога живого. И он говорит, я войду к вам и вечернюю совершу. Не в этот храм, он в храм сердца твоего войдет. Он хочет вечерить с тобою. А чем -то ты вечеришь? С кем ты вечеришь, кому твое сердце открыто сегодня? Я знаю, многие могут иметь кумир какие-то, кого-то держат как кумира, а пусть кумир будет и тебя, Иисус Христос. Пусть Господь будет кумиром сегодня. И ты скажи, Господь, у меня был кумир человек, какой-то пастор, или кто там, дякон, кто там бы не был, или кто там бы было. Дорогие мои, или какие-то звезды. Я хочу, чтобы ты был моим кумиром. Но когда ты выбираешь Иисуса кумиром, Он меняет твое сердце. Он берет бич. Он начинает тебя, Он начинает чистить тебя внутреннее сердце от игр всяких детей. От всего. Он начинает чистить твое сердце. И Он говорит, я хочу вечерю свершить с тобою. Это въезд Иисуса. Он въезжает, и Он вошел в Иерусалим, и Он в первую очередь идет в храм, в храм в сердце Твоего. Мы призываем, мы говорим, Иисус, «Я так хочу быть с Тобою!» А Он говорит, «Я уже стою, давно стучусь у сердца Твоего, откроешь ли ты мне или нет?» В откровении написано, все стою, двери и стучу». Дорогие мои, кого выпускаем? И как мы живем. Что мы рассуждаем? У нас много планов. Мы на земле. Но когда у нас Иисус хозяин в нашем доме, когда Иисус Христос хозяин нашей жизни, тогда все устрояется. Тогда у нас идет все плавно. Когда мы выбираем Иисуса Христа, и тогда все идет плавно. И вот видите, Иисус зашел и говорит, вы сделали. Дорогие мои, очень важно, когда мы приступаем к нашему Господу. И вот я прочитаю, тут говорит, 14 стих, говорит, такие слова, тоже самая глава. И приступили к нему мы уже на следующий день, когда он очистил храм. И говорит такие слова. И приступили к Нему в храм слепые хромые. И Он исцелил их. Он их не выгнал. Он перво очистил, а потом исцелил. Когда Иисус приходит в наше сердце, Он перво очищает в нас внутри все. Наш разум, нас все полностью свой, этот храм Он очищает. А потом Он начинает тебе исцелять. Он начинает тебя воскрешать из мертвых. Дорогие мои, это цель Господа. Он начинает тебя исцелять. Он исцеляет внутренность, а потом идет наружность. Я часто говорю, когда молимся мы за исцеление, я говорю, Богу, нужно исцелить твою душу. А твое тело, Он посмотрит. Может, и так будешь служить Богу. Потому что если Он тебя полностью исцелит, ты можешь отойти от Него. Дорогие мои, это важное служение, которое мы, часто бывает, может не понимаем. Как я один брат рассказывал, у него сильный сахар, и он рассказывал, говорит, я молился, чтобы Господь меня исцелил, а Бог говорит, ты и так можешь служить мне. Ты и так можешь служить мне. Знаете, я знаю еще одного брата, который сильно болел, но когда нужно было трудиться, болезни не было у него. Он трудился, все. Только народа не было, не надо было молиться, ну как, ну, за кого-то молиться, все, он опять болеет. Бог вел таким путем. Почему? Чтобы человек не возгордился. Павел пишет, говорит, я трижды умолял Господа, чтобы исцелил". А Бог что сказал ему? Довольно моей благодати на тебе. Вот так будешь идти, чтобы ты знал. Дорогие мои, и в нашей жизни частенько бывает какие-то, что и мы хотим, думаем, Господи, исцели нас, исцели меня, я болею. Но мы не знаем, что просим. Но когда Господь приходит, и мы говорим, Господь, войди в мой храм, наведи там порядок, наведи там порядок, но тогда дожди, Бог будет наводить порядок. Может будешь лежать, может будешь немножко ойкать, но Бог будет порядок наводить в твоей сердце, в твоей жизни. Это мы даем разрешение Богу. Это служение Богу. Видите, Он когда сделал порядок, а потом, говорит, и приступили к Нему больные, хромые все. И это, и Он что сделал? Отправил. Он исцелил всех. Почему? Он не мог работать, когда находится месс, когда находится это все внутри, когда человек начинает двояко к Богу. Бог не может ничего делать, дорогие мои. Бог не может работать, который человек с одного источника может течь сладкая и горькая вода. Никак. И вот Бог не может работать с человеком, который начинает и то, и другое. Мы должны выбрать одно. Иисус, я за тобой пойду. Куда бы ты не повел. Я за тобой пойду. Есть такой псалом. А если мы хотим за Господом нашим идти и войти в город воротами, то мы должны исправить и смотреть, сказать, дать Богу навести порядок в нашей жизни. Тогда дать Богу навести порядок. И тогда Господь будет действовать. Тогда Бог будет работать с нашим сердцем. Тогда Бог будет. И тогда ты придешь в церковь и скажешь, «Дорогие мои, я встретился с Иисусом! Аллилуйя! Он мне явился, Он сказал мне, «Я тебя люблю, сын, дочь!» Дорогие, это важно, когда мы имеем общение с нашим Богом. И вот дочи, 15 говорит, видишь уже пересвященники и книжки чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорили, Асана сыну Давидону, воз... вознегодовали. Дорогие, кто вознегодовал? Кого Бог исцелил? Не Нет. Фарисеи, которые закон знали, которые они ожидали этого Мессию. Но написано, кому я открою, никто не закроет. Кому я закрою, никто не откроет. Что бы ты ни делал, оно будет закрыто. И вот у них было закрыто, они читали закон, они читали пророков, они читали Исаию, они читали Захарию. Но у них было это все закрыто, и они не могли понять, что они делают. И сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Аллилуйя, когда дети славят Господа, это чудесно. Когда мы, родители, учим наших детей славить Господа, прославлять Его, это благодарность, это благодать большая. И благословение мы увидим потом наших детей. настав юношу при начале пути его. И когда он вырастет, он не собьется с пути. Он пойдет прямо. Это Слово Божие нас напоминает. И вот когда мы пускаем Иисуса Христа, и написано дальше, «И оставив их, вышел вон из города Вифа». Вифанию, и провел там ночь. Дорогие мои, Иисус вышел. Он увидел это все. Он вышел оттуда. Говорит, все, я все. Но, но на следующий день в этой главе, Он говорит, что поутру же, возвращаясь в город, залкал. И Он тут видит смоковницу. Знаете, вот эта смоковница, она преобразовывается из Израиль. Он увидел этого Израиля без плодов. Он увидел, в Израиле нема ничего, нема плода. Он вошел в храм, увидел этот все, мусор, мес, все. И он идет и увидит смоковницу, и она нет плодов. Это преобраз Израиля. И он что сказал? Благословил ее, я тебя благословляю. Ты будешь иметь всегда плодов. Он говорит, вовеки не будет плода у тебя. И она засохла. Это Господь делает от Своей ревности. Он по Своей ревности, Он это совершает. Дорогие мои, это важно тому, чтобы мы правильно понимали пророческое слово, которое было когда-то, оно исполнялось, и оно исполняется сейчас. Заранее вот этот веткий завет. Там, когда, если мы помним, когда вот это воцаряли царей, то они что делали? Тоже садили на мула царя и постилали одежды и это совершали. И вот это то же самое. И Иисус кричал, Он вошел, Царь славы. Они его приняли, Он показал, что я есть Бог, что я есть Спаситель, но я не от этого мира. Дорогие мои, но я не от этого мира. Это Иисус Христос. Он доказал, но Он знал, что придет время, их желание не исполнится. Они встречали кричали, «Ассана!» Они кричали, но прошло время, когда встречается другое. И это, мы вот это, то, что Он делал, он исцеляет, совершает то, он уходит. И что они делают, друзья? Проходит время недолго. Они кричат «распни!». Они кричат «распни!». Они начинают говорить. И вот я прочитаю Лука, 23 глава, тут 20 стих и 21 говорит. «Пилат снова возвысил голос, желая Отпустить Иисуса. Но они кричали, распни, распни Его. Это те люди, пару дней назад, кричали «Асана Всевышнему Богу!» Они восклицали, они радовались, они ликовали, но прошло время, их ожидание не совпущалось. Они что делают? Они кричат «Распни Его!» Кого нам отпусти? Вараву. Они думают, может, Варава их спасет. Вараву отпусти нам. Варава был заключен в темницу за возмущение, если кто читает Библию, там написано, за возмущение народа, он был заключен в темницу. И они этого, чтобы его отпустили. А Иисуса на распятие. Куда? На распятие. То, что мы будем праздновать. Мы будем праздновать уже воскресение Христа. Дорогие мои, но они распинают Сына Божьего. И они идут и кричат. И он говорит, царя ли вашего распнуть? А говорит, кровь его на нас и на детях наших. Дорогие мои, это они делают сами, не зная что. В нашей жизни бывают такие моменты. Когда ты находишь, один только заводила, крикнул вперед, и все бежат. И сами, сами не знают, куда Спрашивают, куда бежишь? Не знаю, все бежат, и я бегу. И это то же самое происходит. Это то же самое движется. И Христос, Он смотрит на это народ. И Он жалостно. Помните, когда вот Христос был на горе Иллионской, Он увидел Иерусалим, и Он заплакал. Говорит, о Иерусалим, Иерусалим, как я хотел вас собрать, как птица птенцов у подножья, но ты не захотел. Дорогие мои, и Христос плакал о Иерусалиме, Он говорил, я хотел вас собрать, я хотел с вами быть, я хотел сделать то, что мне определил Отец, но вы не хотели, вы не познаете, вы меня продаете, вы меня распинаете». И вот это происходит. Кого отпустить? Вораву отпусти, а Иисуса распни. Когда Пилат написал дощечки, Царь иудейский, они говорят, зачем ты пишешь так? А Он сказал. Ты царь иудейский, говорит, Ты сказал. Христос не говорил, Говорит, Ты сказал, что я царь иудейский. И это происходило, почему они просили вораву друзья. Они исклали Свое, но бывает в жизни. Мы хотим что-то знать, и мы не можем. Дорогие мои, дети просят, но не знают, что просят. Бывает у нас то же самое. Хочу оставить несколько стихов на память нам, где говорит Исайя, 55 глава. И тут выборочные стихи я буду читать. преклоните ухо ваше и придите ко мне послушайте и будет жив... и будет душа преклоните ухо ваша и придите ко мне послушайте и жива будет душа ваша и дам вам завет вечный неизменной милости обещанный давиду видите исая говорит Придите ко мне. Господь зовет сегодня каждого. Придите ко мне. Придите. В Матфея написано, придите ко мне все труждающие обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя. Дорогие, и бремя мое легкое. Это очень важно, когда мы идем за нашим Господом. Это важно, когда мы отдаемся и говорим, Господь, я хочу за Тобой идти. Я хочу, чтобы ты был моим хозяином в доме. Я хочу, чтобы ты командовал моим домом. Дорогие мои, и вот этот третий стих, я прочитаю восьмой стих, говорит так. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших. И мысли мои вышли мыслей ваших. Что мы думаем о Боге выше? Я часто говорил и говорю, то, что часто, может, нам, нам приятно, Богу бывает противно. То, что нам кажется, что это хорошо, а Бог говорит, а для меня это нехорошо. И Господь хочет сегодня войти в твое сердце, в твой храм, начать делать порядок. Он хочет в твоем сердце начать каждый угол проверить твой. Господь хочет начать и каждый угол твой проверить и почистить. Дорогие мои, дадимся мы ли Богу, чтобы он нас чистил? Мы разрешим Богу и скажем, Господь, войди в мой храм и соверши чистку твою. И я хочу, чтобы ты чтобы мои мысли были, твои мысли были моими мыслями. Чтобы я мыслил, как ты, Господи. Тогда будут уста мои, как твои уста. Дорогие, Господь этого хочет. Бог хочет. Я еще одно место прочитаю, где говорит тоже Исайя. Тоже предупреждал. И он будет пасти. Смотрите, вот Господь. Вот э, Господь Бог грядет силою и мышца Его, со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Когда мы отдаемся Богу и служим правильно, награда Божия с Ним. Он вознаградит тебя, дорогая душа. Он вознаградит тебя не за твои красивые глазки. Он тебе в награду даст за твой труд. То, что ты делаешь для Господа, то, что ты делаешь для, для, для, во имя Господа, Он тебе даст награду. Я говорю всегда, не думайте, вот мы приезжаем, собираемся, это жертва, это жертва пред Богом, и это пишется. Бог пишет каждый майл наш. Сколько мы едем, ради снимок, Бог пишет. И когда мы слушаемся нашего Господа, Господь нам помогает. И один говорит, как пастор, он будет пасти стадо свое, акцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Дорогие, это Исаия говорит об Иисусе Христе, который войдет в храм и совершит чистку. А потом Он будет исцелять тебя, воскрешать. А потом Он будет делать вечерю с тобой. И потом Он вечер с тобой совершит. И сегодня Он хочет вечерить с каждым. Сегодня Господь хочет вечерить с тобой, со мной, дорогая душа. Господь хочет, чтобы мы полностью отдавались Ему и взяли свой крест. Мне эта тема идет, и я буду говорить. После Пасхи я буду говорить, возьми крест свой и следуй за мной. Это то, что Иисус входит в наш храм, Он набирает, он делает порядок, Он очищает и стеляет. а потом ты берешь этот крест и идешь за нашим Господом, и идешь вслед за Господом. Знаете, дорогие друзья, взявший крест, ты не можешь скинуть, да, многие хотят укорачивать этот крест, но знаете, мы должны донести. Это крест, я потом, эта тема большая, я буду дальше говорить об этом, но сегодня я бы хотел, чтобы мы поняли сегодняшний день, сегодняшний праздник, въезд Иисуса Христа. Для чего Он вошел? Для чего Он пришел? Он показал, что я князь мира, я царь царей. Но в этот момент я бы хотел, чтобы с нами не происходило то, мы сегодня в церкви, а мы выйдем за церковь, мы можем кричать «распни!». Мы можем кричать «распни!». Потому что придет время, дорогие мои, придет время, как написано, «будут убивать вас и думать этим, что служит Богу». Это время придет. Она и в Америке придет, она везде. Многие думают, вот, я вам скажу, время идет, который идет испытание на народ Божий, и Бог испытает и будет разница между служащему Богу и неслужащим Богу. Это тоже тема интересная, будем когда-то говорить, дорогие. Это важно сейчас, как я подамся к уборке Божьей, Господь, я готов. Давайте мы будем сейчас молиться. И мы скажем, молитву, Господь, я готов, чтобы ты сделал порядок в моей душе. Я готов, Господь, чтобы Ты вошел в мою душу, чтобы Ты вошел в мое сердце и наведи порядок. В моем разуме очисти мой разум от всякого скверни. От всего, то, что не служит имени Твоему. Дорогие, когда мы отдадимся полностью и скажем, Господь, делай со мной, что хочешь, Господь будет делать. Будет делать Господь. А если кто ослаб духовно и нуждается в поддержке, мы, можем, мы будем молиться, можете выйти наперед. И мы помолимся за вас, чтобы Господь вас подкрепил духовно, поднял. В это время последнее мы должны расти духовно и идти за нашим Иисусом Христом. Будем молиться. Аминь. Молимся.